Здравствуйте, меня зовут Тимошенко Павел, и в этом видео я хочу показать два способа, которые помогут вам в том случае, если у вас не будет открываться какой-то сайт или какая-то страница в интернете. Записать это видео меня натолкнула небольшая проблема, которая случилась пару дней назад, то есть я не мог зайти на такой сайт, как Perfect Money. И начал искать информацию в интернете, как можно решить эту проблему. Один способ я знал, но он как бы не помог мне тогда. И я нашел еще один способ, на которых я сейчас и расскажу. Так, да, первый способ, если у вас не получается зайти на какой-то сайт, нужно воспользоваться так называемыми анонимайзерами. То есть, анонимайзер это такой, э, такой сайт, если мы вобьем в поиски анонимайзер, вот. Здесь нам выдает много вот таких вот сайтов анонимайзеров с которых мы, в принципе, можем попробовать зайти на наш сайт. То есть сюда мы вставляем вот в эту строку тот сайт, на который мы не можем зайти, и нажимаем кнопку «Go». Если этот способ вам помог, тогда хорошо. Если нет, тогда нужно будет установить вот такое расширение в браузер, которое называется ZenMate. Для этого нужно зайти в настройки браузера, здесь выбираем настройки. Я буду показывать на примере Google Chrome, а если у вас другой браузер, тогда попробуйте в другом. Я покажу, как это делать Google Chrome, то есть заходим в расширение. Далее вставим все вниз, выбираем еще расширение. И вот в этом в этой строке нам нужно написать Zen То есть это официальное расширение магазина Google Chrome и мы пользоваться. Не страшно, то есть никаких вирусов ничего здесь не будет. И вот нам выдает вот эти расширения. Занимай. Нажимаем, нажимаем. Я установить бесплатно и выбираем добавить. Вот идем проверка и пошла установка у нас. Вот, видим, что у нас появляется вот в правом верху вот такой вот значок. И здесь нам нужно его активировать. То есть, нажимаем на вот эту кнопку актив. Все, мы его активировали. Это можем закрыть. Далее выбираем этот значок, то есть этот кнопку нажимаем, нажимаем на нее, и здесь у нас показаны э, страны, к которым мы можем подключиться, то есть это не весь список. Вот если мы нажмем на вот этот вот этот значок, то мы здесь можем выбрать те страны. К которым мы можем подключиться, то есть у нас будет э, показан IP-адрес той страны, которую мы выбрали. Сейчас у меня вот уже выбран IP-адрес Германии и мне достаточно просто зайти на тот сайт, который у меня не открывался. Также вот здесь настройка можно посмотреть, изменить язык, русского здесь нету. Также можно его отключить и также можно включить. Так что вот такие два способа вы можете применять в том случае, если у вас не будет открываться какой-то сайт.